I think the girls with the Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на Тайване не просто так. Просто писец. Вот честно скажу, поражаюсь тайванскому серверу и поражаюсь другим сервакам. По сравнению, конечно, с русским сервером. На других серваках много халявы. И э, то, что делают на Тайване, не делают, в принципе, даже на немке. А, ну, на некоторых серваках есть возможность другая. Ну, в общем, у нас сегодня речь пойдет о донатных героях, которых можно теперь собрать абсолютно всех без доната. А, да, на это надо какое-то время. Для этого надо какие-то а, плюшки, ресурсы. Но на Тайване это более реально, наверное, нежели на других. Я уже показывал, сегодня вроде закончились. Не, они закончились. Здесь есть возможность собрать по дешевке зефира. Либо таким образом, либо через пакеты. Я сегодня специально зашел, там, прокачал до 180 уровня синего ледяного дьявола. Плюс прокачал ему просвет. В итоге у меня вылетел вот такой вот пак за 5000 самоцветов ну 5000 самоцветов эта неделя а, в день можно по 1000 самов ну, при хорошем предсредникам таком раскладе свободно копить то есть за неделю этот пак вылазит один раз на этом сервере и соответственно что вы получаете вы получаете 10 этих 9 эмбле... 5 9 эмблем и 10 вот таких вот монеток по а, Вчера Георгий мне показал, написал, по-моему, вчера или позавчера насчет этой акции. Я уже сегодня добрался, решил зайти и вам показать. В общем, таким вот образом можно было, сейчас почекаем акции, собрать здесь зефира. Намного дешевле, намного. Так, это что у нас форум? Намного дешевле, намного быстрее, нежели на других серваках. Какие-то формы. Что-то менять будут по ходу, надо будет посмотреть. Ну а сейчас э, здесь творится еще круче трэш. Кстати, здесь сейчас я вам покажу на ну, это эта хрень а, обновился, появились новые пакеты, пакеты обновили полностью, а, скины. Во втором уже есть божество как вариант, кому надо добрать. Ну, я думаю, без донатом это здесь нафиг не надо. То есть, этот питомец здесь большее количество, плюс ну, три осколка, это, конечно, смешно, плюс недостающие скины, возможность дособирать. В общем, самое интересное. Заходите вот сюда и видите, здесь можно за самики забрать это дело, это понятно, но здесь есть еще одна тема, сейчас попробуем у меня тут одна монетка, конечно, есть. Если нет, пойдем. О, карта. Появилась вот пятая карта. Возможность собрать за, грубо говоря, без доната. То есть, многие ребята копят специально. Ну, То есть, вы имеете возможность без проблем купить тот пак. Но вот еще есть у вас вот такая вот тема. Две донатных карты. Соответственно, вы можете получить барда... Мэри, Лисицу, либо Божество без доната. Ну, дуэлянт здесь я показывал шансы больше всего. Ну, пятая карта, я уже открывал их, ну, такое себе, там, такие обычные герои, но вот а, насчет вот этого, это просто какой-то трэш. То есть вы без проблем можете свободно словить а, донатного героя без доната. Да, вам надо будет позадротничать. Но кто играет здесь без доната, все прекрасно знают, что надо все время копить самоцветы. Определенные плюхи. Давайте сейчас я попробую. Забегу. Может на тестовых аккаунтах. Что-то будет. Может откроется. Таким образом... Для без донатов как по мне, здесь просто рай. Вот 430 у меня есть, к сожалению. Это надо качать, сидеть героев. Ой, зря я сюда забежал. То есть можно один раз в неделю вытащить этот пакет. И я его вытащил за счет прокачки прос... этого просвета. Да, не прорыва, а просвета. То есть ставите, качаете героя по лавелу сначала книгами, а потом качаете ему там, начиная с того там. Ну качаете до 180 160 качаете ему просвет, и у вас может вылететь этот пакет. Он вылетает рандомно, но он вылетает. Надо, чтобы у вас просто были самоцветы. Но это есть пока только здесь. Не знаю, на других серваках вряд ли эту тему вводить будут. Может и ведут, кто его знает. Так, что-то что оно, блядь, глючит вообще. Но это реально кайфовая тема. То есть, вы можете позаморачиваться неделю-две, насобирать 20 этих и попробовать свою удачу вытащить донатного героя, которого которого все покупали, а вы красава, без доната просто его затащите. Это плюс это плюс Тайваня, конечно же. Это минус другим серверам и это минус игре, потому что многие донаты, как я, ну, я, например, сейчас полностью забил, если вы заметили, ну, Пропал интерес, потому что я жду обнову, посмотрю, что будет в обнове, какая она будет, и будем дальше решать. Игра себя убила, точнее разработчики убили ее. Так, я даже плюхи не забираю. Тут тоже монетка есть, не везет. Не везет нам наролить. Но попробуем. Может где-то и попадется. Чтобы вам показать сколько она стоит. Ну по стандарту. Опять это выпало. Вот чем Тайвань отличается от других серваков. Короче, что-то оно что-то сегодня жестко оно тупит. Сейчас я еще попробую 1-2 аккаунта. Я надеюсь, мы сможем зайти все-таки выловить. Плюс, самое интересное, продают ожог, ребят. Десятый ожог. На, показывал на Айс, это было. Это реально круто тоже. А, только на и нету возможности заработать столько монет, сколько здесь. И на других серваках нету возможности заработать золотые монеты. А эти монеты очень многое решают. Такс. Вот опять видите Ну видимо сложно Сложно вытащить Ну не сложно как бы вытащить Но попасть сложно Но для этого у вас будет По крайней мере у вас будут монетки Которые реально Хоть что-то будут давать вам так давайте еще один аккаунт не получится то не получится моя главная цель я вам показал что есть возможность без доната собрать охрененного героя так еще один аккаунт и Такс. Вот у него есть одна монетка. Зайдем, потратим сольем одну монетку. Sorry, бро. Блять, ни хера Странно, странно. Кстати, я не помню, чьи-то аккаунт. А, все, я вспомнил. Это мы на его аккаунте были. Ну вот смотрите. Ноль. Зефир он наверное, ловил мэри нормально нормально дуэлянт есть божества нету огнек есть лисица лисица лисица лисица я уже даже не помню в какой она этой а лисицы тоже нету. но это такое в общем Такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите. Э, не знаю, ждите, не ждите новых видосиков. Но радует такая возможность на Тайване, и поэтому кто играет, обязательно пользуйтесь ей. Все, всем удачи, всем пока.